Всем привет остальным, здравствуйте, в этом ролике я покажу вам, как накрутить свой счетчик статрек в 2021 году, не опасаясь при этом за блокировку аккаунта или что-то подобное. Давайте сразу перейдем к началу ролика, и для того, чтобы нам накрутить счетчик статрек, кстати, я специально подготовил одно оружие, даже давай я больше вам скажу, где бы его только найти. Вот оно, и на примере этих оружий я вам покажу, как накрутить свой счетчик статрек. Больше хочу вам сказать, я уже успел попользоваться этим способом, и мне удалось накрутить 114 тысяч убийств без каких-либо проблем. И в этом ролике я покажу вам, как это сделать. Но ну, а для того чтобы это сделать, нам нужно всего лишь открыть консоль, скопировать команду из описания и зайти на сервер. На этом сервере можно не только накручивать стат трек убийства, но также выполнять разные ачивки. И об этом всем я вам расскажу в этом ролике. Попадая на сервер, на закидывает за команду террористов. Для того чтобы перейти за контртеррористов, нам нужно нажать один. Присоединившись за команду контртеррористов, нам нужно выбрать оружие, на которое мы будем накручивать наши килы. Для того чтобы это сделать нам нужно перейти в специальную оружейную комнату Viapan Room. Попадая в эту комнату, перед нами открываются все оружия, доступные в игре, на которые можно купить оружие с счетчиком 100 трек. Чтобы выбрать какое-то оружие, нам нужно подойти к нему и нажать буковку Е. E. Английскую, конечно же, то есть взаимодействие. После того, как мы выбрали оружие, нам нужно прийти в специальную комнату, где стоит очень много афк людей. И для того, чтобы вы не умерли от этих звуков и у вас не потекла кровь из ушей, нам нам нужно зайти в настройки звук и временно приглушить его после того как все мы это сделали нам нужно взять оружие в руки зайти в консоль и написать команду плюс а после чего у нас персонаж начнет автоматически стрелять и как вы можете видеть справа снизу счетчик статрек начинает накручиваться После того, как вы написали команду плюс и так вы можете спокойностью сворачивать игру. И даже в свернутом состоянии у вас будет накапливаться убийство. Давайте сейчас посмотрим. У меня сейчас примерно 1800 убийств. Я сворачиваю игру, сижу немножечко на рабочем столе. 1, 2, три, 4, 5. Открываю игру, и у меня уже 2000 убийств. Во время того, как вы сворачивали игру, счетчик 100-трек продолжал накручивать. Для того, чтобы отменить автоматическую стрельбу, нам нужно зайти в консоль и написать команду минус атак Когда вы закончите накручивать счетчик 100-трек, вы можете прийти в эту комнату, в которой вы можете повыполнять разные ачивки по заложника, разминировать бомбу и также ее закладывать. Это нужно для очивок Steam, либо для накрутки статистики. Что ж, ну а если вам нужно накрутить очень большое количество убийств на статрейке, и вы находитесь здесь уже больше 10 минут, то вы можете написать в чат восклицательный знак STB. После чего у вас откроется такая панелька, в которой вы можете изменять ратность убийств. То есть можете нажать X2, и тогда у вас будет в два раза больше убийств. И прошу прощения, не 10 минут, а после 5 минут уже доступно увеличение X2. После чего у вас счетчик статрек начнет увеличиваться гораздо больше. Гораздо быстрее. С пистолетами все тут так же, как с пистолетами и пулеметами. Вам достаточно зажать одну кнопку мыши, и он у вас будет стрелять автоматически. Можно также нажать команду плюс, а так и все будет максимально автоматически. Как вы можете заметить, на пистолете у меня уже 115 тысяч убийств. И, конечно же, вы понимаете, что я делал их не вручную. Также на этом сервере иногда может выпасть дроп. К сожалению, в мое присутствие он никому не выпал. Однако, когда вы сюда зайдете, дроп может выпасть именно вам. Но после того, как вы закончите накручивать ваш счетчик с не забудьте вернуть громкость обратно. Что ж, я надеюсь мой способ решения проблемы, как накрутить счетчик с вам помог. Благодарю всех за просмотр. Всем пока, остальным до свидания.